Приветствую всех любителей видеоигр. Отель Renovator возвращается. Короче, реновация отеля. Ну что? А почему и нет? Как говорится, разнообразию место быть. Единственное, я не нашел, как переименовать отель. Очень жалко. И нашел случайно, совершенно наткнулся на какое-то золотое яйцо. И тут найдено яйцо. Ух ты, золотое яйцо. Лучше забери его. И мы его, естественно, забрали. Тысячу долларов нашел. Смотрите, как предметы поднимаются. Знаете почему? Потому что у меня веник в руке, представляете? Я просто, ну, такой думаю, ладно, пройду с веничком И тут бац, предметы начали подниматься. Я такой, ух ты, классно. Так, у нас гость в полнолуние. Естественно, это какой-то вампир. Поэтому ожидаемый ежедневный доход примерно плюс 150. Оп, еще одно яйцо. Отлично, собрали еще одно яичко. Ну, я так просто подумал, может прибраться немножко. Но нам надо в отель 103. Сейчас мы приберемся совсем чуть-чуть. И, о, еще одно яйцо. Отлично. Так, а где у нас 103? 108, 107, 106. 102, 101. Так, где-то с этой стороны. Так, убери-ка, пожалуйста, из рук. А зачем мне туда, если... Подождите, а где 103? 105. 107-й, 108-й Что-то я не понял Где 103-й, 101-й, 102-й 104-й, 103-й Вот он Ну что, начнем уборочку Так, начнем сначала С полов, с очистки полов Я думаю, что так проще всего Тут все равно Все предметы, если что, поднимутся Это, кстати, очень-очень даже удобно Очень даже мне нравится Ему, кстати, нужны Темные-темные шторы чтобы ничего было не видно Блин, сколько я уже яиц нашел Я у красавчик Так Убери все из рук Да убери ты мне 4000, хорошо Так, поехали А можно ли вот как-нибудь А, ну это только из стены, да, убирать Да, я понял Так, ну тогда пока что вот так вот разберемся Зеркала ему тоже никакие не нужны Мы вообще сейчас очистим, естественно, все а там дальше уже все видно будет. Без этого никуда не вернуться. Мусора тут, конечно, блядь. Как можно просто в таком захолустье купить себе что-то? Вот честно. Я бы, не знаю, я бы честно нанял бы сначала клининговую компанию. Да, это стоит денег. Но. Хотя еще все зависит от того, сколько за комнату брать будут. Так, вот здесь мы сразу откроем. Это, судя по всему, тоже проход в ванную, да? Блин, а очень удобно, я считаю. Это реально очень удобно, когда можно пройти и из комнаты, и с кухни. Подождите, это же коридор. Из коридора, с кухни. Если бы было возможно еще. Было бы круто. Но тут только из комнаты и из коридора. А так все зависит от расположения. Но я считаю, это весьма удобно. Со своей точки зрения. Под ванну можно зайти, грубо говоря, практически с любого места. Так, что Шторина, до свидания. Так, давайте начнем. Стоп, зеркало. Никаких зеркал. Свет пока тоже отсюда уберем. Мы уже помним, помним пожелание. Так. Так, отлично. Теперь занавесочки. До свидания. До свидания. У него, кстати, много окон для, для этой комнаты. Так, начнем с коридора, естественно. Так, где-нибудь вот так вот. Ага. Ага. Не очень удобно, конечно, так ломать Но лучше, чем ничего Минус одна стеночка Минус вторая стеночка Так а Какой бы ему стиль придумать, если честно По-моему, на паузу поставить нельзя Просто так По-моему, можно только в одном случае Поставить на паузу Только если я где-то копаюсь так, отлично, потолок теперь. До свидания, Свет. Так. Ага. Так, здесь мы закончили. Сейчас, кстати, давайте-ка попробуем веник взять. Да возьми ты веник. Так, пошел. Отлично. Начало надо было все-таки, значит, надо было все-таки подметать в конце. Ну что поделаешь уже Как сделал так сделал Пок Сделали якобы мусор сыпется Это конечно все прикольно Но не то Так Отлично Здесь мы все расчистили Убрали Переходим в эту комнату Отлично Ну пока не сложно О вообще идеально Так, сейчас сейчас потолков начнем, как только вот эти боковинки зачистим. Потом уже только с пола. Так, ага. Ага. Тогда вот так. Отлично. Отлично. Так, теперь Пол. Конечно, потом это еще все дело подметает, но это все мелочи. А ты думаешь, я тебя здесь не увижу, зараза? Да, все-таки подметать нужно, потому что, видите, вот эта вот остаточность, вот эта вот, которая с уборки, с поломки, точнее даже, остается не очень красиво. Отлично. Так. Да, блин, только подмел. Отлично. Так Что-то еще осталось? Что сломать надо? Нет? Отлично А, ну все правильно, ломик Я же очищаю территорию Да Ну, здесь вообще фпс не падает Здесь вообще все прекрасно Не знаю, почему в форесте Вообще все очень печально У меня прям глаза напрягаются То здесь все прям хорошо Прям все как надо так, у меня, да, столько вот эту половину стены очистить, да. Отлично. Интересно, сколько у меня на эту комнату времени уйдет. О, красота. Так, главное, что все отлично. Прям все аккуратненько, все как надо. Так, остался пол. И останется, получается, только ванна. Да убирать ее вообще, все будет хорошо, как надо. Про тебя, Плинтус, я не забыл. Так. Потом подметем уже везде. Я уже так подумал, что <по -по лучше будет, если я просто везде подметать. Подмести будет не впадло. И все. Что такая музычка играет. Прям так спокойненько. Прям хорошо так. Было бы, было бы смешно, если бы, короче, не надо было бы ничего ломать. Можно было бы все сверху просто делать. Это было бы очень жесткий пранк, так сказать, надо мной. Еще очень жаль, что он задевает, не может задеть другую стенку. Сейчас вот так вот сделаю на всякий случай. Я просто сначала головой сразу не подумал, что можно просто зажать. Так, Отлично. А еще одна стена оставалась А я уже пол ломаю Да и Бог с ним. Так, еще вот здесь Плинт 100% Нет? Ладно Нет, так нет Не хочу никакую дверь пока закрывать Так, я не понял Так, тряпка ломается точно Первенник. Вот. Вот, красота пошла. Красота. Поэтому и надо нанимать клининговую компанию, чтобы не тратить на это все время. А то сколько я убираюсь? Уже 10 минут я занимаюсь только уборкой, представляете? 10 минут. Так, если это была ванная, это у нас входная. Так, сначала с чего мы начнем? Со стен. Значит в комнате у нас будет естественно Естественно у нас будет Что-то очень темное Я бы поставил плитку Но Только вот если вот такую наверное плитку Стой подожди Подожди стены Краска А Черный цвет то есть Понятно до свидания Покрытие стены. О! Вот это мне нравится. О, по-моему, вообще красиво выглядит. Ну-ка. Пофиг, не жалко. Да, вообще офигенно смотрится. Точно его комната. Будет чувствовать себя как дома. Ну, по крайней мере, у меня такая будет себя чувствовать, как дома. Ну, как будто в каком-то подвале, я не знаю Это, по крайней мере, сейчас у меня такие ощущения, как в подвале Так А на потолок только покраска, по-моему, работает Она так странно кладется, что ж мне немножко не по себе Не понял Не понял Так и думал, что что-то не так Блин, ну давай еще мусорим Здесь, конечно Так, отлично, обратно к стену. Ага Зато смотрите, вот здесь вот потолок Нормально, а вот здесь Потолок, хренушки Блин, не хочу я Блин, вот это вот, это вот вообще Зачем вот эти вот кусочки непонятные Зачем они? А У каждого гостя свои предпочтения в украшениях. Выполните их требования, чтобы получить чаевые и бонус. А, хорошо. Добавьте шторы, добавьте свечи. Черный и красный. Вообще не проблема. Черный и красный я уже, по-моему, не задумываясь начал это делать. По-моему, я сразу тебя понял, мой друг. У него будут красные потолки, я понял. Или вся должна быть квартира в черных цветах. И красно. Не, ну так вот прям вообще прям заходишь, прям. Уф, прям хорошо. Так, здесь у нас что будет? Здесь у нас будет тоже покрытие. Но. Но-но-но. Мрамор, кстати, мне понравился. Каменная плитка. Ну... Но... Ну, такой себе. Плированный камень красиво смотрится, да. Нет, давайте чем нибудь другое. А что я назад не могу метать? Только вперед могу, представляете? Не могу назад, только вперед. Так, обои с рисунком. Обои с узорами. Не, нафиг. Керамика. Так, если это у нас... Так, если это у нас комната, это у нас, наверное, гостиная своего рода. Или наоборот, вот это будет гостиная, а вот эта комната, а это как раз ванная. Да, все правильно. Если... Блядь, я все перепутал, получается. Я, получается, все перепутал. Или лучше это будет гостиная, а это комната. Ну да, все правильно. Ты зашел. Помыл руки. Зашел сюда. Это же как комната должна быть. Да, вот это будет гостиная своего рода. Так, не, давай просто мне не мелкую плитку Мне нужна вот одна, вот такая, да У меня почему-то колесико мыши назад не едет В игре, что-то сломалось Могу только в одну сторону крутить То есть если я пропустил цвет, все, капец Может быть я что-то в настройках сбил? Меня это просто напрягает Как сбросить? Сбросить настройки, да реально, прикиньте Реально что-то сломал на настройках случайно так, стены. Ну да, большая плитка пусть будет. Но она мне хотя бы реально, ну, как бы нравится. Так. Где тут черный то черный-то? Блин, это не такой черный, как черный. Ну, раз уж это гостевая, то, в принципе, не страшно. Ну да, в принципе, ничего то Не, не собираюсь, наверное, всю красную делать. Что-то это будет прям вообще... Ой, всю черно-красную что-то, по-моему, вообще перебор А что только по одной плитке? Потому что у меня рисунка никакого нет Ну так же долго Не, можно какие-нибудь узоры, кстати, из красной плитки добавить Сделать Если заморочиться но не могу сказать, что я прямо этого хочу <с> Блин, тут я не, не обломал ничего Эх, приходится переделывать свою же работу Точнее, доделывать. Да, да, сейчас подметем э, э. Точно, тут же еще навыки можно покупать Так Очень удобно то, что она не сбрасывает мой последний выбор это прям, конечно, да. Это прям очень удобно. Блин, ну а ничего так красиво. Вот здесь вот, конечно, прям вообще вах. А тут просто ничего, так красиво. И ванная. Ванная будет, наверное, не из плитки. Блин, покрытие стен. Что у нас еще есть? А, там же где-то бамбук был. Что-то наподобие бамбука. Точно. Нет, это все параша. Все параша. Лес, лес, море, камень, о, Хэллоуин, о, бля, бля, в черном стиле, ванная в стиле Хэллоуин, не, не хочу, не хочу, или хочу, да, сейчас, сейчас, сейчас, дорисуем, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, а ничего так, а если красный? Там же про красный цвета тоже как бы это самое говорилось Не, ну стоп, ну там фи фишка ван Бля, у меня, короче, будет фишка ван В том, что они будут все в рисунках каких-то Я понял, что это теперь моя ключевая фишка Все логично, все логично Да и не поспоришь даже Согласись Ванна, конечно, здесь так себе ну, не то чтобы места много, она не, прямо непропорциональная такая, боже. Что у меня же не по себе немножко. Сейчас вот рисунок состыковываться не будет. Ты еще и окно в ванной. Гениально вообще. Ну все. Во, вообще красота. А еще, знаете, вот так вот сделаем. А я не могу, да? То есть, это надо взять вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так вот, ладно уже. Они просто, по-моему, по две кладутся. Так, а теперь так. Во! Не сказать, что это прям очень красиво. Но специально, то есть определенные части выделены красным кровавый цвет. Конечно, это не так красиво и эстетично. Еще вот здесь вот можно было бы личико заменить. И вот здесь тоже. Да и вот здесь. Ну, как бы... Я так вижу! Какие-то буковки Z получились везде. Ой, тут забыл. Вот так вот, да. Так, так, ой, тут забыл. что такое-то? Так, ладно, вернемся к... к... к полу. А какие стены? А, стоп, стены. У меня еще здесь прихожка. Блин, ну обои... О, есть, ай, ай, А есть. Это прям не то, не очень. Тоже не очень. С красным чем-то есть? Но это все не то. Тоже не то. Вот это с красным. Да, вообще мне понравилось. Я прям увидел, аж прям, как говорится, любовь с первого взгляда. Я просто представляю, все такие нормальные комнатки делать Я такой просто все, что понравилось блять. Ну не все, конечно Ну прям, да посмотрите Это же прям вот Закрой дверь, прям заходишь, это прям оно Потом идешь сюда, здесь такая прям Вах, комната прям С таким прям камнем Идешь сюда, но здесь уже обычная плечка Это просто гостиная, все понятно И в ванную заходишь, тут непонятно черти что Хэллоуин какой-то происходит Но ничего так Так, теперь полы не, какая плитка? Ковры. Блять, ковры вообще ненавижу. Может ему траву постелить. Ладно, я понял, плитка. Да куда ты? Или деревяшка? Блин, дерево тоже него неплохо. Вот с таким вот узором сюда весьма пойдет. Блять, нет, это в другой, это вот. Это вот как раз-таки вот такой пол. Прекрасно вот сюда пойдет, мне кажется. Тогда здесь. Тогда здесь. Тогда здесь, блядь, плитка только в голову приходит. Блин, эта плитка не очень красиво смотрится. Узоры тоже не очень. Это какой-то зеленый. Какой-то желтый-красный. Блин, ну это мелкая. Хотя, в принципе... Заходишь, как на подиум, он весь красный Стоп, а чё это я? Дорожку такую делаем Сейчас Да, я понимаю, немножко накосипорил Так Пол, пол, пол, пол Так, из... Как это сделал, не понял. А, тут кубики расходятся, я понял. Блин, ну так теперь не очень смотрится. Блин, за то, что здесь полы неправильные, ну, полигональность полов, я так скажу. Ну ладно, пофиг. Здесь потом такой поворот. Ну здесь тоже своего рода поворот. Может, блин, если я сделаю на 3, она все равно будет некрасиво смотреться, зараза. Ага. вот здесь вот надо кубик убрать будет хотя ладно просто так уже сделаю уже фиг с вот здесь только кубик поубрал а здесь вот так вы сделал Вот так вот. Вообще красота. Так, тебе нужен веник. Что еще здесь? Блин, я убирал обои, а как будто плитка посыпалась. Теперь еще подметай за собой. Ну, как бы своего рода ковровая дорожка из плитки. Так, какие стены? Пол. Так. А, стоп. Ну да, Пол. Да? А, это только покраска работает, точно э -э -э -э Плитка Но уже Нет, так и Не, так они не нравятся А, я же деревянный пол хотел М -м -м, Какой бы сюда подошел Блин, по-моему в мелкую вообще ничего так смотрится будет Да, будет ничего так Думаю, вообще прекрасно. Но она такая, она так как бы сильно в глаза не бросается. Так, а здесь мы уже. Я уже подтвердил, да, что здесь вот этот пол будет. Утвердил, так сказать. Но он прям реально сюда подходит. Я а вообще без каких-либо вопросов, блин, здесь не домел. А стоило. мое чувство вкуса, хуй знает <смех> да не красиво Это реально классно знаете меня персонаж залагал тебя он всегда готов подметать так вернемся к полам ну ковры конечно блять вообще не мое Трава тоже не то так но ну здесь классическая такая будет знаете как бы прям прям паркет Во. но естественно темный Здесь надо было на самом деле тоже плитку просто положить, ну, темненькую и все. Прям вот просто плитка. гостиная. Что тут хвастаться-то? А то самое смешное, что они готовы ехать вообще в любую квартиру. Точнее, в любой отель. Это, конечно, самое смешное. Вот я ему сделал в стиле Хэллоуина ванную. Ну, потому что моя фишка моего отеля это вот необычные ванны. Так, по-моему, стены, краска. Давай мне какую-нибудь. Красный Будешь жить в красноте, да не в обиде Везде будут потолки красные, к сожалению Это пожелание гость Ну без этого никак, значит Я такой Простой Вообще надо было, блин, надо было Сделать тоже типа дорожку Отзеркаленную дорожку Но уже, уже ладно, уже гостиная красная Значит и комната будет красная все очень просто. Везде будет красный потолок. Я вообще не привередливый. Что какие Такие рисунки делать. Я похоже того, кто будет делать рисунки, стоять. Я максимум танк нарисую. Ну или что-то похуже танка. Тапочки, например. Такие-то почульки были бы. Подкрадули. Я так это музыку успокаиваю. Почему? Боже, это так ужасно, по <свы> Я сейчас смотрю на этот, видите, красный Бля, нет, стоп, подождите А, ничего так Я сначала смотрел, мне казалось как-то похуже Это дело будет А ничего так, я хочу сказать Здесь так вообще пойдет это дело Прям вообще хорошо пойдет Не, сначала я прям, казалось, что это прям ужасно Вот из-за этих вот белых, наверное, полос я вот так, наверное, скажу. Но сейчас это выглядит очень даже достойно без них. Не, ну без них прям, да, прям лов. А че я тут забыл? Как я тут забыл? А, тут еще не покрасилось просто. О, красота. Все красится так, как я обводил. А че? Вообще красота. Я где-то пол не покрыл ванной? Ванной не покрыл. Но здесь только плитка может быть. Это же ванная. какую тут плитку сделать. Пойдет. Мебель, кстати, можно такую красноватую выбрать. Не, лучше темная мебель с, допустим, там с красной кроватью, там, или с красной лампой, с той же самой. Ну, как бы такие единичные варианты. Единичные случаи, точнее. Так, что я еще где забыл? 88% блять. Отлично, везде все есть Так, начнем, естественно, с ванной Не мешайте, ведь я занят Поехали О, ванная Поехали Мне тут новые ванны открыть Блин, по-моему, вообще самое тут для вампира, не? О, подождите, верните Тоже неплохо выглядит Вот это очень даже вот это такое, это прям совместная Она просто тут широкая, а там нет Похоже на совместную чем-то Но по-моему она идеально вот как раз таки сюда Впишет, блять, она прям реально идеально сюда Вписывается, она точно Прям отсюда А еще я заметил, что стены Не хватает Вот так вот Но она прям, вот, но она прям идеально Вписалась, вы посмотрите прям Как надо Так, а мне кстати сейчас это самое Нифига не ванну надо украшать почему-то. А комнату? Наполовину черно-красный. Так. Мебель. Ну, раз уж комнату, то комнату. Где у нас тут кровать? Начнем с кровати. Так, в прошлом отеле я использовал вот такие кровати. А он один, да, будет спать у нас, по-моему? Блять, можем вот такую вообще дешеванскую поставить. Не, вот это, вот это вообще офигенно выглядит. Она косарь стоит. Я вообще денег, по-моему, не жалею. А, ну двуспальная косарь. Ой, все пятиху стоит. Блин, на них можно сэкономить, реально. Да не-не-не, нафиг эти экономии. Блин, если это комната, то кровать сюда вообще не вписывается. Она слишком огромная. Вот это сюда хорошо вписывается. Вот это вот хорошо сюда вписывается. А как цвет? Есть цвет? Нету цвета. Но она хотя бы. Блин, а цвета нет почему? Может, ногами до двери. А вот так вот, да, пусть так будет. Потом шкафчики. Вот у нас еще одни появились. Тоже цвета нет. А где черные? Есть что-нибудь черное? Я не понимаю, а почему цвета нет? А! Вот она вот редактировать. на пробел Блин, какие цвета не очень цветут вот. у звездочки неплохо а гробики есть черепки какие-нибудь я бы ему выбрал Блин, цветочки какие-то сюда же вампиры заселяются о не о класс о! вот это классно вот это мне нравится вот это вот это да так возвращаемся к мебели так так мы начали вот в таком стиле. Значит, в нем и закончим. Что-то далековато от кровати. О, около окна. Чисто, что в мог в, в полочке залезть, когда надо. О! О! Вообще идеально. Так. Что у нас тут? Понятно. О, сливаться будет как раз. Самое то. Так. И одну маленькую Около кровати ну, Чтобы ногой иногда ударяться, знаете Тоже... Стоп, а тут какой цвет? Не-не-не, тут... Тихо-тихо-тихо-тихо тихо. Вот такой Вот так о. Так, что у нас там дальше? Столы Ну, столик письменный Только единственное... о. Вот этот мне нравится. Прям встал с кровати. Сел за стол. Потом два стульчика. Не. О! О. Цвета. Что, под кровать будем делать? Я думаю, да. Не в ту сторону. Давай, да, возьми. Вот так, да, немножко небрежно, но, но сойдет. Так, диван. А вот ты как раз-таки сюда хорошо подойдешь. Блин, именно он прям сюда хорошо подходит. Ну, естественно, под кроватью, раз, раз уж я уже начал. Блин, выпирает чуть-чуть, чуть-чуть совсем, чуть-чуть прям выпирает сразу. Так, журнальный столик. Идеально сюда подходит. Кресло, да, еще надо. О. Ну чисто так из окна подглядывать, знаете как. Ковры, слава богу, не нужны. Шторы. Что-то так много штор понадобится. Есть что-нибудь, ну, более такое, широкое? Я с ума сойду все это занавешивать. Шторы такие же. Так. Блин, ну как-то это самое. Вот так вот, что ли? Ну, так пойдет. Блин, здесь другой стиль штор будет. Блин, ну нет тут нормальных штор. Вот честно, нормальных штор прям нет. Ладно, пофиг. Так. Блин, вот этот шкаф сюда подходит. Да куда его уже стать, У меня уже тут места нет. Вы че? Так, ладно, давайте сюда поставлю. Или стоп, или это во всей квартире надо просто было расставить. Давайте, ладно. Блин. О! Идеально. Вот сюда поставлю. Полки. Вот это вот прям в прихожку отлично будет смотреться. Блин, сюда надо было шкаф поставить. Ну-ка, то сюда. А, или стоп. А, это и есть шкаф. Все правильно тогда. Вот так. А вот эти полки... Блин, вообще сюда можно что-нибудь вешать. Ключи там. Ну, это такие, знаете, по мелочи предмета. Так. Здесь нет просто такой окраски, поэтому мы симпровизируем немножко и почти на одном уровне со шкафом, вот так повесим. Да, это реально надо было все раскидать по всей квартире, у меня походу одна комната останется пустая, но мы с этим потом разберемся, ничего страшного. Так, ванная есть. Теперь, о, как доктор прописал, где-нибудь, вот здесь, отлично. Ну раковину уже другую выберем. Блин, она прикольная не то. Вот это вот прикольное. О. Во. Блин, а куда раковину-то? Тут столько места свободного, что я даже не знаю, куда раковину деть. Ну, рядышком, естественно. Примерно вот здесь, да? Ну да, нормально, подошел, руки помыл. Так, теперь шкафчики. Ну, естественно, под раковину пойдет шкафчик. Только немножко другого стиля. Блин, нет, походу вот, вот этот шкафчик сюда прям идеально вписывается, вот реально. Так, и еще какой-нибудь. Вот этот мне нравится, если честно. И это закрыто все дальше. Вот этот мне нравится, единственное... Нужен у меня цвет. Блин, черный не хочу. Мне теперь с красным все. Тогда нужен другой шкафчик. Нет, ванну вообще. Эти ванны вообще не подходит. Вот этот, ладно, подойдет, фиг с тобой. Куда бы тебя поставить? А как раз вот сюда. А, здесь платежки, фигешки. Да, опять тоже сюда в угол. Так. Ну, естественно. Одно сюда. Сюда бы, кстати, еще душевая бы вообще офигенно вошла. Вообще бы офигенно. Вот сюда. ли, кстати, далеко постал тянуться. Будет неудобно. У... Где то сушилка для полотенца? Отлично. Так, это мы уже закончили. Теперь принадлежности для ванны. С стакашка. Потом дезинфицирующая. Пена для ванны. А, туалет надо было вот сюда спрятаться. Ну ладно уже. Супная щетка. Он хоть и один пытается заехать, но мы уже ему все впарили, походу. Женские духи, полотеночка. Так, ну-ка клади полотенце, эти говорю. Да я, блядь... Тебе говорю, положи полотенце. Ладно, клади сюда полотенце. Для волос, полотенце, свернуто. Блять, опять надо было свернутая класть. Корзиночка. Не без нее никак. Крем-крем, духи, бутылки. Жидкое мыло. Стакан для зубных щеток. Пофиг уже. Вот так Так, ну что еще там Дизайнер, да, свет Так Полки Полки у нас есть Мебель, дворец А, а, -а. а ну что а -а -а, Нихуя себе Нихрена себе Кроваточка А что все из золота-то Так, это потом Терраса, ванная А где свет? А, о, украшения. Каменный ску... О! Очень даже. Так, тотемы какие-то. Статуэтка рога. Малая статуэтка. Тут тоже ничего такое выглядит. Корзиночки. А коль есть? Осиновые желательно. Ну так, чтобы были на всякий случай. Блюдцы, тарелки, тарелки, стаканы, бокалы, вилки, о, весы, прям мне нравится. Фига ему свечей надо, ты с ума не сойдешь. Это все свечи, свечи, что вы понимали? Не, а что, я буду заморачиваться, что ли? Так, настенные украшения. Нет, не пойдет. Вот это, кстати, даже, очень даже ничего так. Марс. Вот это вот сюда бы пошло бы, вот так вот, конечно. Вот так вот. Так, пейзажи морские нас не интересуют. Только какие? Вот это ничего так. Вот это бы над кроватью бы, ну-ка. Очень даже. О, бля. Так, дальше, дальше, дальше. О, неонка классно смотрится. О-о-о, oh, май. Oh, ну-ка, ну-ка. А цвет? Цвет нельзя. Блять, почему только розовый? Звуковые панельки. Сеть. Это, конечно. О! Портрет это тоже ничего так. Красный цветок. Так, ладно, дальше. Растения. Блин, ну растений, сколько тут? Одно растение всего лишь надо. Куда? давай сюда. Я сейчас заморачиваться выйду. Так, освещение. Одна лампа сюда пойдет. Тут у нее есть свечи, ну ладно, будет еще одна лампа. На случай, если он захочет почитать. Э -э -э -э -у -у. Э -э -э Тут, если захочет Почитать Пофиг Это сюда очень хорошо подходит, если честно Подожди, я еще не везде освещение повесил Забронировать номер Да ты прикалываешься Я еще не все закончил У меня еще целая комната Пустая просто так, зеркала. О, и зеркала. Это мы можем, блядь. Электроника. О, телевизор. Блин, я не подумал. Головой. Камера? Братан, ты хочешь, чтобы наблюдали, как ты спишь? Колонка. Опять телевизор, который мне некуда поставить. Так, подожди, дайте-ка я сейчас диван перенесу, пожалуй. Я еще и не все шторами закрыл. Жди. Видишь, я занят. Я все уношу отсюда. Жди, я тебе говорю. Могу все вместе унести. Отлично. Не, ну а... Не, ну а что? А да вот сюда мы сейчас как раз и телевизор и поставим. Ну пусть будет уже. Вот, отлично. Еще шторы нужны. Так. Вот, отлично По-моему, так-то лучше По-моему, очень даже уютненько, я бы сказал Посмотрим Удерживай А, Space Ну, давайте посмотрим Так Ну, по крайней мере, с тем, что было С тем, что было, это просто космос Ну, давайте посмотрим Иди в подвал, плюс 500 Номер предложим, плюс пятихаточек 630 Нам будут платить Наград за стиль 2000 Видали? Я могу, когда хочу О, пятихатка в день 10 баллов показывает, представляете? 10 баллов Так я прям молодец да, я ожидал совсем другого. В отеле вроде бы есть подвал. Я могу его осмотреть. Ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Ты чё? Пожалуйста, не, включай, не включайте свет, я и так все вижу. Здесь темно и сыро, как я люблю. А что это за сундук? Так, я понял. Освободите ему подвал. Я ему такую комнату замутила, он в подвале хочет жить. Найди особый предмет. Это мы сейчас все сделаем. Что тут искать-то? Сейчас сломаем все и мы очистим подвал. Ой, блядь, пришел. Пришел. Так, яйцо. Пять тысяч. С каждым яйцом все больше и больше. Так, сундук мы нашли. Гроб нашли. Не, ну я раз уж такое дело расчищу ему немножко-то все-таки. Блин, ну, кстати, на этот раз я на комнату потратил намного меньше места. Он, кстати, в зеркале отражается, сука. Это не вампир. Вот так вот. Плакал ваш вампир. Так. Ну, в принципе, все. Так. Открыть сундук. Что у нас тут? Мусор. А где другой сундук? Я не понял. Так, ладно. Найти особый предмет. О! Нашел. Это. Что у нас у нас работать будет? Но ну, это, это рабочий, работа официанта. Это форма коридорного любопытной нашивки имя Рой, как у дедушки. Братан, я не дочистил ничего. Ты уже лег, блять. Этот сундук куда удобнее кровати. Пожалуй, тут я и останусь. Разумеется, за номер я заплачу. Об этом не беспокойтесь. Спасибо за понимание. Отличный вампир. И за номер заплатит, и сундук себе взял. И вот... Ну и хорошо, убьем двух зайцев одним махом. Раз наш странный гость выбрал сундук, другой гость может взять номер 103. Удвоим доход. Вообще красота. Сейчас ему. Чуть-чуть приберусь. Не, ну а чё, ладно. Он просил свет не включать. А тут это лампа... А, тут не лампа, тут так. Ну, тут есть лампа. Давайте мы ее вырубим. А что, она тут гореть ему будет? Сейчас мы вот это сломаем. А, так, так ещё и вот так можно быстро. А знал бы я раньше. А что, мы сейчас другого, да, заселим кого-нибудь? Он и пить... А, тысяча сотка за сутки. Вообще хорошо. Опа! А, это трансформаторная будка, да? А это щиток наш своего рода. Все, понял. Не, ну а что? Гость хочет? Блядь, желание гостя. Пылесос! Робот-пылесос! А чё? А чё вы молчали раньше-то? Письмо, кстати, какое-то. Вот одежда, униформа. А чё вы молчали раньше-то? Пять тысяч. Откуда мне еще сейчас столько денег? Блин, 91 тысяча, откуда? Вот это я сейчас неплохо, да, задумался? Привет, я Сэрин из Horizons. Наверное, вы слышали нашу песню Разрушай. Хотим снять клип в фое. Вам нужно все крушить. Так, хорошо. Это мне здесь надо сделать? Не, мы на этом закончим. У нас уже час прошел, все-таки как ни крути. Добавьте электрогитару, осветители, видеокамеры. Че, прям тут? Кого? Микрофонная стойка? Это, наверное, электро вот это вот. Ну допустим, просто из любопытства. Не, нихуя. А, вот камера. Это то же самое. А, вот, осветить. Да? Да. Пока не знаю зачем, но да ладно. Электрогитара. Допустим. А, камера. О. Ну, вот туда снимай. И в обратную сторону снимай. И микрофон. Вот здесь посерединке. Вот так о о, -о, -о! Блять, вообще такой беспорядок, сука. Так страшно, Ну ладно, пусть снимает в этом цихалу. Так, а что мне делать? Круши, ломай. О, это мы можем. Ни хрена он долбит. Вы видели эту скорость рук? Просто вы посмотрите. У него просто анимация умирает. Но она в по-моему, поэтому пофе. Так что не страшно. Но под музыку мне нравится это делать. Это очень даже воодушевляет, так сказать. Я, по-моему, камеру сломал, случайно. Ну ладно. Блин, это он так... Так долбит. Нормально, это все из-за музыки, да? Скажите, пожалуйста, честно. Надеюсь, ничего лишнего я не смогу сломать. Понятно? Понятно, я уже сломал немножко лишнего. Ну ладно. Так, это нельзя сломать. Так, и что мне еще осталось? Мне надо стены, да, ломать? Блин, это будет очень долго, да. Это будет прям долг. Да, ну тут еще так высоко. Да, это я буду походу до завтра делать. Ну ладно, давайте уже сломаем. Как бы у нас тут времени еще есть. Немножко времени в принципе. Просто очень высокий подолг. Смотрите, я еще не все сломал, кстати. Сколько я сломал? 77% оборудования. Ни хрена Она все за меня сейчас делает? Ого, какая молодец Вы здорово постарались, это был просто мастер-класс по разрушениям Клип просто шикарный Так она все просто динамитом ебанула oh, <laughs> Да тут царит разруха Нужно срочно приниматься за ремонт фойе Да ладно, они нам хотя бы денег, надеюсь, заплатили Мы, кстати, все в минус работаем У нас было 100 тысяч, по-моему а, а вот, 20 тысяч во, наград за видеоклип Отлично За видеоклип 20 Во, мы в плюсе на 8 тысяч Поздравляю, я не буду банкротиться пока что Только откуда у меня вообще сотка появилась изначально 100 тысяч долларов Это просто бешеные бабки Ну, если так подрассудить Вообще, типа, даже если помелочь Это реально много Так, где еще тут? Где я что еще не убрал? -то? А, вижу 94%. Все, вижу. Блин, а давайте в тогда уже в следующей серии. Если вы напишите какой-нибудь комментарий, естественно, к этой серии, то как вы бы хотели видеть фае? В каких цветах можно написать? Что поставить? Где поставить? Вот вам раз. Время на рассуждение, да? Можно поставить на паузу. Написать в Телеграме даже с картиночками, что вы как видите. А кому не лень, по крайней мере. Либо я все с вами сделаю, ничего страшного. Потом два вот здесь... Как что вы видите. Естественно, все это все возможно. Photoshop, телефоны, на компьютере, есть у всех. И вот здесь я вот так вот сделал, да, примерно. И вот здесь тоже отдельно пусть будет. Точнее, сначала тогда вот так, а потом вот так. Или можно все одной картинкой. Плюс потолок. Кстати, это ладно. Но потолок уже тут ничего показывать не надо. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте для обзоров. Блин, не могу стать, чтобы красиво было. Пока. Взял, закрыл его там. Прям идеально, почему так стал? Пока-пока.